длительном использовании всевозможных ножей своих взял вот такую вот точилку она тут и для серейторных ножей лезвий и для обычной там крючки можно даже править есть маленькая фасочка вот чем она примечательна тем что она алмазная алмаз довольно таки хороший вот ей в районе уже ну, где-то тоже двух лет вот местами конечно стесался алмаз на вот. но тем не менее не раз она меня выручала там подправить что-то не наточить конечно но подправить этой точилкой можно компактная чуть-чуть толще обычной ручки вот в этом месте э -э весит она не сильно много можно ее сейчас взвесить и проверим сколько же весит она у нас 36 грамм вот в принципе для похода более чем достаточно красивая компактная